Добрый день! Сегодня будем производить замену масла в компрессоре от холодильника. Для начала мы слили старое масло. Сливали элементарно просто. Путем наклона компрессора масло вышло самотеком. Вышло в районе 150 грамм масла. Будем заливать немного больше. В районе 200 грамм. Лишнее масло, которое Будет в нем он выплюнет в процессе работы. Так, ну вот, три выхода медных трубок. К одной из них это трубка нагнетания, мы подключим в вакууматор. Вот он. Будем подключать вторую трубочку. Мы заглушили изолентой. Это у нас идет САС воздуха, компрессор. Третья короткая трубочка с завода была завальцована. Мы ее обрезали. Через нее происходила заправка компрессора маслом. Также будем через нее заправлять масло. Можно, конечно, это шприцом сделать, но это довольно долго. Ну, не особо долго, но быстрее всего это сделать через вакууматор. Масло обычное, полусинтетика. Я вот буду заливать такое, GNC автомобиля. Ну, сейчас я все это продемонстрирую в работе. пошло движение масло масло всасывается в сам компрессор ну вот, вот такой вот процесс в принципе заливки масла в компрессор для чего мы это делаем для того что в дальнейшем мы это Компрессор от холодильника будем использовать для изготовления компрессора, для подкачки колес, там, покраски, ну, вот такое. будем делать из него более мощный компрессор с ресивером. Ну вот, в принципе, и все. Повторюсь, для тех, конечно, у кого нет вакууматора, это будет немного сложнее, дольше придется заливать шприцом или придумать другие приспособления. Ну вот, в принципе, и все. Дадим масло немного отстояться. А потом включим сам компрессор и дадим ему минут 30 поработать. Проверим его, греется он, не греется. Вот, в принципе, все, что хотелось показать и сказать. Всем до свидания, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал.